Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вечезара Вести Волкон, и сегодня мы вас ознакомим с новым каналом Тёмы Дирека, который начал сотрудничество с нами, и вы сейчас посмотрите его первый выпуск, очень интересный о конспирологии, и документально показал, что конспирология это не есть фейки, это реально существующие действия тех властей и тех государств, которые хотят расчеловечить наше общество. Подписывайтесь на наш канал и на его канал, и вы узнаете очень много интересного. Два понятия, над которыми люди продолжают глумиться и смеяться, это теория заговора и конспирология. Что это вообще за понятия такие, откуда они пошли? Есть ли там рациональные зерна или это все бред? Сегодня мы будем разбирать на реальных жизненных примерах. Теория заговоров в широком смысле означает наличие некого клана или синдиката, тайного сообщества людей, которые э, вот, строят козни на весь мир, у них есть какой-то глобальный план, и они ведут всю планету, параллельно создавая какие-то, возможно, там теракты крупные, типа вот, башен близнецов. Также сюда подключается тема масонства, тема символизма и так далее и тому подобное. А конспирология – это еще более широкий, широкий термин, который включает в себя и вот то, что я перечислил. Ну, туда идет все вообще то, что, скажем так, странно для людей. Да, Это вот рептилоиды, шапочки из фольги, что то НЛО, плоская земля и так далее. Как я уже сказал, многие люди относятся скептично к этим темам. Но интересно, почему они относятся скептично? Для того, чтобы как-то относиться к предмету обсуждения. Нужно сформировать какое-то мнение по поводу него. Мнение, как у нас формируется из полученного опыта, либо полученной информации. Сегодня, как правило, из второго, да, из полученной информации, потому что информации очень много. Как люди обычно получают информацию о вот таких кромольных темах? Как правило, это вот человек сидит, скроллит, скроллит, скроллит, скроллит телефон, натыкается на какую-то шутку там. А, там пришли рептилоиды, хи-хи, уже посыл в этой шутке. Шуточный, да, то есть шутки, шуточный посыл. Человек листал, и у него на подсознание, он ничего об этом не знает, но он понимает, что это смешно, у него западает на подсознание кусочек, вот такой пазлик. Дальше он опять там скроллит, завтра, послезавтра, опа, шапочки из фольги, хихиха-ха, опять упала на подсознание, и вот так на подсознание пад, и формирует некоторое понимание, неосознанное понимание. Человек не сходил в библиотеку, не покопался в какой-то научной литературе, не пообщался со специалистами, не пошел, посетил какую-то семинарную тему, он... Получил информацию вот Самым простым способом Пассивным То есть смотрит какого-то блогера, где уже сформирован ответ А часто такие блогеры еще и программируют То есть я лично видел примеры, когда Он рассказывает, рассказывает, опять хихихахай Говорит, но мы же с вами не дураки Мы же понимаем, что это не так Но человек уже, имеет какой-то кредит доверия К этому блогеру, ну конечно я не дурак Это вот они дураки, а мы нет Все, вопрос закрыт, не разбираясь В официальной среде, да, это называется политехнологии. То есть это люди, которые формируют общественное мнение. Вот в сфере там, блогинга это называется инфлюенсер, человек, который влияет на, на чужое мнение и так далее. Но по сути все, это одна большая тема, это пропаганда. Касательно пропаганды, поговорим потом в отдельном сюжете, это большая тема. Перед тем, как мы перейдем к реальным примерам теории заговора и ее практики, я хотел бы напомнить об одной цитате. Высшая степень невежества это отрицание того, что ты доподлинно не знаешь и не понимаешь. Откуда вообще возникли такие понятия, как теория заговора и конспирология? Это вот в прошлом столетии, в середине прошлого столетия Центральное Развитационное Управление США внедрило одну программу под названием Макенберг. То есть это программа, при которой ЦРУ начало использовать СМИ В качестве настройки общественного мнения Анализа общественного мнения и так далее Но также были альтернативные СМИ Которые в программе не участвовали Они начали копать об этих расследованиях Раскопали много интересных вещей И опубликовали книги на этот счет И начался такой как бы биф между официалами и альтернативами И для того, чтобы как бы закопать альтернативщиков Официалы, что сделали? Они объявили, ввели эту терминологию, то есть все, что неофициально, является лженаукой, теорией заговора, конспирологией и так далее. Есть там более такое детальное объяснение всей этой истории, я вкратце объясняю. Да? По сути, это называется информационная война, то есть есть одна сторона, вот в данном случае официальная, есть вторая сторона, неофициальная, они начинают информацией биться. Вот предлагаю быстро ознакомиться с коротким примером. Про пельмешки. Вы когда-нибудь задумывались, почему пельмени имеют форму шара с бороздкой из теста по окружности? Пельмень внешне напоминал планету Сатурн. Он обладал той же полнотой силы этой могучей планеты газового гиганта. И, в общем-то, являлся сакральной пищей. Как работает этот ролик? Смотрите, берется самая дебильнейшая тема, которая даже ребенку, понятно, что это точно конченый бред. Просто садится любой человек и называется конспиролог. И несет как бы откровенную чушь. Человек включет телевизор, хочу посмотреть сюжет, да? Он садится, ему вот эта тема в глаза лезет. Он говорит, что за бред? Ну, и кто там это говорит? Конспиролог? А, ну понятно. Помните, я говорил, да? Уже наскролил до этого. Конспиролог, конспирология, там делали заговор. И еще ему добавляет СМИ. Добавляет, добавляет, добавляет. То есть картина дополняется. Конспиролог, читай, идиот. Точно так же берутся сюжеты про НЛО. Баба Глаша увидела на участке пришельца. И показывает Баба Глаша, да, там внучок, я увидела пришельца. И начинается вот этот бутер. Ну кто в это будет верить? Особенно, вот я просто могу сказать, я сам занимаюсь монтажом, к нам не раз приезжали телеканалы. Если дать монтажеру исходники материала, он из одного и того же материала может сделать два абсолютно разных посыла. Добавляется дебильная музычка, выдираются фразы из контекста. Компонуется все так, э, приписываются какие-то леваки, типа вот людей, там вот таких вот конспирологов, непонятных бабушек и так далее. И человек получает на выходе продукт идиотизм. Он посмотрел, главное оставить впечатление на человека. Он может забыть про все, что там говорили, но впечатлился он как? Это был серьезный посыл или это был дурацкий посыл? Вот примерно так мы получаем информацию о теории заговора, конспирологии и всяких кромольных темах. Почему в это люди и не верят, собственно говоря. Но мы вспоминаем одного из самых популярных и страшных пропагандистов Геббельса, который говорил, чтобы ложь стала правдой, нужно повторить ее тысячу раз, не менее тысячи раз. Вот мы включаем телевизор. И пошло, пошло, пошло на подсознание, пошло, пошло. Про теорию достаточно, теперь переходим к практике. 2015 год. Ричард Рошель подает патент на технологию, которая позволяет снимать биометрические данные и передавать их в облако. А передавать для того, чтобы можно было конкретно работать с формацией по модной новомодной болезни. Как-то рановато, по-моему, 2015 год, да? Ну ладно, идем дальше. Между прочим, это официальный... Европейский интернет-ресурс для поиска патентов То есть это не какая-то там статья, непонятно кто написал Это вполне рабочий ресурс Идем далее Июнь 2019 года Билл Гейтс патентует на WIPO Это международная такая же организация Которая занимается администрированием ряда ключевых международных конвенций Ну это официальная информация в области интеллектуальной собственности Короче, это такая же патентная история, ну там с некоторыми различиями Смотрим официальный сайт что это за технология? Я специально всю эту тему перевел, прочитал. Вы можете сделать то же самое. Это открытые источники. Заходите, читайте на здоровье. Позже, почему это открытые источники, почему так открыто все публикуется. К данному патенту предоставлена схема. Есть человек, есть девайс и между ними сенсор. В описании написано, что этот сенсор может считывать информацию о человеке, пульс, сердцебиение. Он работает как МРТ-аппарат. Как ЭЭГ аппарат, то есть он полностью все биоритмы может прочитать, абсолютно точная информация о человеке передается на смартфон через этот сенсор. Вопрос да? как э, использовать этот сенсор, носить его с собой, постоянно себя сканировать, поясню, что прямым текстом не говорится, что это микрочип, то есть вот остается понятие вот такого сенсора. Как он будет внедряться в тело человека, это вопрос. Но то, что патент существует, это факт, мы это видим. А вот следующее изобретение уже больше похоже на чип, чем оно собственно и является. Данная статья от 18 декабря 2019 года, американский научный журнал Science Translation Medicine. Микрочип, вживляемый под кожу, опробированный уже на животных. Для чего он нужен? Он определяет, был ли человек вакцинирован или нет. Вы это можете прочитать. Прямо вот где я показываю. То есть залезть на сайт и попереводить, посидеть спокойненько. Продолжаем теорию заговора. Ивент 201. Это вообще было не, не просто, не скрывали это, да? Это а, опубликовали, везде только можно и показали, что такое ивент 201. Это пандемические учения, которые проводились университетом Джонса Хопкинса 18 октября 2019 года при участии фонда Билла и Гейтс. И начало двадцатого года у нас все заболели модной болезнью. И первый, кто пришел всех вакцинировать, угадайте, кто это был. Ротшильд и Гейтс, это вообще две основных фамилии, которые фигурируют в теориях заговора. Но там людей гораздо больше на самом деле. Сорос, Шваб, Печели, Рокфеллеры, Бернард Барух, Киссинджер. Там очень-очень много людей, если в этом начать разбираться. Самое интересное, что они не скрывают, как я говорил, своих намерений. А наоборот публикуют заранее для чего это делается вот вам простой пример набираем самые богатые люди планеты Да, forbes нам говорит илон маск там арманди ортега кто там любые, любые эти капиталисты и так далее тому по amazon там луи виттон все вот это вот ерунда но при этом мы знаем, да, то, что существует федеральная резервная система. Что это такое? Это частный банк в Соединенных Штатах, который имеет, задумайтесь, монополию на выпуск денег. Частный банк, не государство, частный банк выпускает деньги. То есть все, кто имеет эти деньги, это не их деньги. Как только частный банк захочет приостановить эти качели, он их приостановит. Как только он захочет повернуть игру в другую сторону, он это сделает. И где будут тогда все вот эти богатеи из списка? Но только если они не являются частью вот этой системы. То есть они как бы обладатели денег, но хозяева денег, другие люди. И о них нам никто не говорит. А между тем информация про Федеральную резервную систему открыта к изучению. Вообще без проблем. Все те вот эти изобретения, которые я пока показывал, говорил о которых, они открыты. Почему это происходит? Потому что есть понятие, то есть это тоже отдельная большая глобальная тема, Международного права И существует такое заявительное право. То есть люди, которые все это публикуют народ, они не должны заявить. Это обязательное условие, они должны заявить. Они заявляют, ну, скажем так, напрямую, да, но не афишируют это, а еще создают инфоповоды, которые отвлекают внимание людей от вот этих вот важных вещей. Эти люди выпускают доклады: вот римский клуб, Бильдербергский клуб, вот фамилии, которые перечислял, те люди входят. В состав этих клубов выносят вот решение в этих докладах. Символизм. Еще один аспект конспирологии. Посмотрите, вот э, вокруг масонства ходят. Масон, масон, хихиха Кто-то разбирается что кто такой масон? Что это за структура? Между тем, даже в Москве есть представительство масонской гильдии. Но возвращаясь к символизму, для того, чтобы его начать видеть и понимать, что нам конкретно показывают, Какое прогнозное программирование применяют, недостаточно быть просто диванным критиком или скептиком. Нужно, еще раз скажу, разбираться в этих вещах и стараться избегать контента, который нам впихивает всякий мусор. А для этого надо убрать лишний контент, как я говорил, избавиться от клипового мышления, вот у меня был пост об этом, и начать заниматься самообразованием и задавать себе вопросы искать на них ответ еще много вопросов касательно теории заговора конспирологии 5g про шапочки мы не поговорили про рептилоидов плоскую землю и так далее может быть поговорим однажды но хотел бы закончить цитатой в августина моя любимая цитата чудеса противоречат не самой природе а тому что мы о ней знаем на этом все благодарю за внимание до новых встреч